Сережка, ну тысяча в Е5, ну не сама же она у него отойдет, должна ведь моя бабешка вот раз зайти в его бренное рыхлое тело. Ты понимаешь, Паш, что ты делаешь, ты сейчас пришел на евро тут было так ламповый знаешь как, знаешь как в мультике про пингвинёнка. А то я свечусь, о нет, суслейк вообще. А пойдётся, Сереж, тебе, тебе привет. А ты как там, нормально посреди хаты сейчас? Ну Вообще не того! Убил, Сережка! А я целился в Е Сережка, ну чтоб ты понимал, две из двух ББшки нашли цель. Прощаюсь обратно, а я приехал довольный думаю. думал, это что это. то стоит голубчик, щекотач. думаю, что обойдется. Обошлось. Там Еще и на полочках найти. Там уточка-курочка. ББшка у меня. А у, у меня фу уточка. фугасирование сейчас полетит. Олее! Шлеп? Вот я вот как знал. Вот это он. Вошло! В курочку! И в пальмы! Ну курочка-то цела, Сережка! Ты же знаешь у этих курочек-то крепкая это... Клювик. Я думаю, покажется еще. Соточка, покажись, тебя, мальчик мой. Ты же хочешь. Фартовый же. Вот, вот. вот ну ну-ну! Отправляйся в брат. Это да как-то давай его прямо устроим уводимся давай я, я <как> уже. пошла вот два ствола я свожусь полетела а я промазал уже успел 355 че <смех> просто он не ожидал то он <смех> да, <смех> да, да что началось то локи попал смотри вазик с баттл ты что, ну есть брат но он не должен уйти обратно Брат, все, пусто. Просто в котях и все разнесли, весь фланг. Порядок молодой. Мы стреляли, мы стреляли, мы при полной сводке не попадали вообще ни разу за весь бой. Пальчики устали, надо на арту срочно сесть. Еще 4 пульки остались, сами себя не выстрелят. У вас есть 3 ББшка отправил. <связывая> ну <связывая> что ты будешь я прям в крышку ему фугас заслал. Мертвого вы же, Сереж? Ну, уже же. Мертвого, Блин, к прости, брат. но я, я хоть раз попал ББшкой <связывая> и сразу стало теплее. Привет, спасибо за видосы. Сначала я учился у Саркатона, но после его ухода ты стал моим артомгуром. <связывая> Только благодаря тебе научился нагибать на арте и обмазываться коричневым. Ангелки, Прувет. Отвратительно, но спасибо. Брат, срочно нужно помогать по соткам. Там вообще они бортом пруд, ты понимаешь просто. Где моя ббшка А где твоя бабашка, Да, я тут. Не туда. А я.. Да там три! Ну как можно промазать? Когда три? Тысяча. Твою Просто жарь этих бобров, как можешь, Сережка. Там все вкусненькие. Сережка, только портить. Реально, я тебе говорю. <laughs> вот когда ББшки с собой не берешь, без раздумий. А когда она у тебя есть, ты постоянно думаешь. Так, может быть, час ее, может быть, час ее. И в итоге получается, что ты думаешь больше, чем на самом деле нужно. Нужно меньше думать. Да и вообще думать не нужно, в принципе. Вот, там. абсолютно. Как с языка снял, как говорится. Как из головы достал мою мысль. Так, Европка, готовься, везу бабаху на, на позицию. <связать> Убили всех, да, вообще да. я не почувствовал бы ни разу. Танцуют все. Кроме Пашки, у тебя еще есть 133 там. <связать> <связать> на ходу, вообще на полном просто. Там Шкода. Давай ваншот. Пожалуйста. 390, ой хорош, Матилья молодцом. Выстрелите Вра... пожалуйста, только не по жопе стреляйте. Сереж, ты зарядился? Поехали на него. Это ряжа, да? Давай. Давай танкую. <смех> Нормально. И так, садись. У нас еще с тобой рядом поставило, как будто бы мы пара с тобой. Uh -huh. Но... Можно вас на можно вас на танец. Ну, какая ты мне пара? Посмотри, какой у меня длинный. <смех> посмотрите, какой у меня <смех> <Нет. смех> <смех> объемный. Я думал, ты скажешь толстый. Я тебя тоже хотел подловить. <смех> Собака. <смех> прошаренная. По лтшкам, лтшкам по маленьким алтажам сверху опа. бух <счёв> <счёв> <счёв> <счёв> да да да тот случай <счёв> на ЛТ табарабарам бара, -бара па на Хаду ой 268 бачком встал ошибка, ошибка ошибка <счёв> ошибка, <счёв> ошибка. <счёв> у него че никакой? нет Томас у него не показал он сторвал но ты еще в... две <счёв> Как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Да. Подожди, куда вы, куда вы полетели-то, птицы? Так, Так, давай упорождение брать. Тильвити крутили! А Я прямого дал! Вот зачем я целил этого артобата? Он же мне как брат считает. Тоже на артюлечке катается. Надо было в этих тяжеводах поганых кляпах стрелять. Слушай, а я вот сюда в уголок встал. И как все прекрасно. Просто Нет. Просто... Бландуха, бландулечка, жил, да был Митси Кок на CDC. Он только подумал, блин, клевый танк себе рекомендует, куплю-ка я. Быстрый, быстрый, как гепард. Бой уже не начался, а я уже в ангаре. Оно ждет тебя. Оно? Ты здесь? Такой грустный смайлик у Анос сразу наверху образовался. Ой, картошка надела танков. Фиг промажешь. Спасибо за это. Вот это. Поразит! Он не ваншотник Он не ваншотник. Не имеет права. Хорошо. Торо нам на смерть. Иди сюда. Иди сюда. У меня Маэстро туризма. Спеши, спеши. Танкуй пушкой. Граждайся. Надо было зубами, паш. Надо было ББшкой. Понимаешь, смотри, все тяжи до единого, как один, как заведенные, поехали на стандартную точку. Просто это такой предсказуемый сервак. Настолько он как бы шаблонный. Никто тут, скажем, не парится. У нас все хорошо. Все у нас нормально. 217-й. Здесь пятый ниц дома и только ехать куда. -то. Гриль, да народу жесть просто. Гриль, гриль, гриль, гриль. гриль. О! Тачда! Жареная курятка. Тут приехал петушок смотри с макияжем петушком. Чтоб ты понимал Паш, я стрелял то не в него. Это... А ты во Францию жарил? Я стрелял точнее в него, но он отъехал и у меня опять снаряд ушел в край. Сведение и поэтому он что Ну и Е4 ББшку, ничего нового. Знаешь, ты уже такой, ты уже даже не радуешься не Ну на тысячу. Ну ладно, Мне уже даже, даже скучно. Франция. Питушок. Кок, уж а Ой, я его доберу, что он тут ненужный стоит. На свои тысячи. Давай, он на Блин, там какого 4 хочет умереть вот это радостные камшот, ваншоты. Так, 10. держите жопу шире, Объект 704, 1600. ТВП шку бы грохнуть, конечно. А вот 10 секунд. Ну-ка, вдруг она там полюбопытствует. Любопытные так... варваре на пожаре носа торвали. Так и знал, что она захочет высунуться. И тут как топором-то по голове. Короче, с 261-го фугасы не менее эффективны. они надо их пробить могут. Да? А там альфа-то гораздо побольше ББ. Пожалуйста, не надо анализировать, Паш. Я себя неловко чувствую, когда ты начинаешь делать какую-то аналитику, играя на артиллерии. Согласен, Упаси, господь. Последнее занятие в мире. да да да да андритатушки дриттата. Хватило. Да ну че вы говорите? Ширк, other... 就是... спасайся в говне! Ха-ха-ха! Я себе лоб фейспал! Просто вы как истинные европейцы! Устроили какую-то фигню! Попал, точнее! Весь бой, весь стрим, какая ржака! Боже, стрим на арточке, это так весело!